Тема у нас будет очень актуальна. Выборы – это политические фигуры, которые, которых можно проследить их и жизненный путь, и перспективы, как они, в общем-то, добились таких больших успехов во всех отраслях жизни. Андрей, добрый вам день.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 четыре года назад в Соединенных Штатах Америки в одном астрологическом бюллетене. И как раз перед выборами Барака Обамы я прислал месяца за два. Но они Вы, испугались. Простите, перед первым сроком его президентства? 12-й год, который был. 12-й год, то есть это второй срок президентства. Ну, а мы начнем наш анализ. Это с Джордж Буш младший. То есть это то, что было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 популярности что люди вот, например даже вот если мы возьмем сейчас на дату инаугурации э, джорджа буша старшего то у него э, юпитер он находился э, на дату инаугурации 20 января 1989 года э, в 27 градусе тельца а солнышко у него находится в 23 овна то есть формировал 30 градусов ну полусельсия то есть ну в принципе связь есть вот известности популярности и что